Опа! Хопа! Хоп! Хоп! Таски в тиски, хазаски в тиски. Хопа, опа. Пошла тяжелая артиллерия вход. Ооо! Поколение, то поколено! Брады нет. Если только. Ну, по крайней мере, на лице бороды нет. Пей, родной, пей. Оо! муха еще летает, достала. Да какая приставучая-то. Да, уйди ты. The Los <реклама> Всем доброго времени суток. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами GTA 5. Итак, давай взглянем, чем у нас занимается наш добряк Тревор. У него целых пять заданий, целых пять заданий, прикинь. Вот сейчас в первую очередь посмотрим, сколько у него баблосов. Хватит ли нам на какой-нибудь бизнес замутить? Че тут? Значит, как, как не знаю, кто себя ведет. А он, он пьяный, что ли? Я смотри будешь штормить, наверное, да? Ну, смотри. Алкоголик, блин. лай лай ла, лай лай лай лай лай лай ла, ла ла ла ла ла Ч это вообще, блядь. тут наставили. Не пройти, не пернуть. Так, а сколько у него баблосов? Как мне взглянуть на баблосы? Здесь будет, а, да. 129 тысяч. Но это маловато, это маловато будет. Мы с вами ничего не купим. Короче, нужно копить, нужно копить деньги на тот или иной бизнес. Ну, я думаю, давайте в дальнейшем, в дальнейшем попробуем что-нибудь купить. Сейчас будем копить. Вот, допустим, собственно, а, свалка машин какая-то, да? 275. Это еще неизвестно. Вы говорили то, что ну они так писали, то что каждый персонаж свой, короче, бизнес может купить. Ну, в плане того, что определенный бизнес каждому. Вот. И не факт, что это для Тревора, это свалка машин. Так, окей. Поехали, наверное... Смотри, сколько, да, тут заданий. Поехали в жатву еще раз. Еще раз в жатву сгоняем. Так, стой. В жатву. О, вроде протрезвел, хорошо. <visions on the floor> вроде протрезвили. Управлять транспортным средством теперь мы можем. <dans the bathroom> <The floor tornado> yeah. <Brosyan> да я и трезвый даже. Так, стой, кто-то звонит. Это кто? А это еще что Парень, благодаря которому тебе еще не отправили в газовую камеру. Там to едет сюда. Device. Нам нужно поговорить Where лицом к лицу. Склад на Лондон в Беннинге. Друг мой, мы можем не talk, только talk, разговаривать. Хлоп. Доберитесь до склада. В смысле, это кто? Не понял. Ну, поехали, проверим. Ну ты задание привалило Так, погоди. Смотри, я могу. За Майкла. А что за дичь-то происходит? Непонятно. Хм. Интересно, этот поворот. Давай взглянем сейчас. Что ты бил-то? Что ты так долго думаешь, друг мой сердечный? Завязал бы с этой гадостью. Да надо бы. Лично я сижу на спидах, и что? Бум! Я в отличной форме. Ага. Ага, и с тобой, пончик, я бы в два счета разобрался. Это потому, что ты псих долбанный, а не потому, что в хорошей форме. А иди-ка ты дальше делать и жалеть себя. резкий Иди ты нахер. Ты так часто об этом говоришь, что, наверное, сам уже хочешь. Боже. Я только что и. Это своей жене сказал. Вы ему морду видели, когда я ему последний раз. Ву! О, дамы! Боже, ну ты и манда. You, you <laughs> так, теперь вы. Тебя я знаю, а тебя. Тебя не знаю. В общем, может. Пусть так и дальше останется. Стив, братишка, это было замечательно. Он похож на людей из телевизора, которые рекламируют таблетки от эректильной дисфункции. Эй, Девиан Уэстон, мой хороший друг. Так что язык придержи, понял? И чтоб ты знал, тюлок у него больше, чем... Ну, чем у пастуха. Охеренно сказано, надо запомнить. Ты. Где мы встречались? Нигде, дружище. Нет, встречались. Эй. А что мы тут делаем-то? Вот что. Прошу вас, уберите от меня этого ублюдка. Все, все, Фердинанд, он ушел, ушел. У меня тут теперь новые друзья. Это Майкл, а это... Это Тревор. Нет. В общем, наш друг говорит, что ничего не знает. Я не... Я ничего не знаю. Не знаю я. Я ведь уже все рассказал. Ничего, ничего, я, я, не, я не знаю ничего. Прошу, пожалуйста. Ты знаешь про азербайджанцев? А? Азербайджанцев. Я делаю аудиовизуальные записи. Хай-фай. Он там главный, сына хорошая, VIP, понимаете? Ты сраный шпион. Нет, нет, я не шпион. И мудакам из управления это известно. Нет. Так что я тоже хочу знать, что ты им говорил. И что они тебе сказали. Я им, я им говорил, говорил тоже же, то же, что и вам. Ага. Что? Я, я... Ничего такого. Дом в Рокфорд хиллз и его владелец работает конс в консульстве oh, Это I все, что я знаю Это все, это все, все Мы его разговорим. Нет, no, нет, no, нет, no, нет no, нет, no, нет. А вы, вы двое на, поезжайте на Роквард Хиллз Когда мы знаем, что именно нам нужен Вы его ликвидируете Потому что меня достало Что <связывая> <связывая> Что это там? дебил, короче достается слава. <связывая> Я так думаю, сейчас мое самое время, <связывая> дружище. <связывая> ну, прокатиться. <связывая> <связывая> Ты работай. Не обращай на меня внимания. Нет! <связывая> Этот парень твой сосед с Caesar's, Caesars Place Rocker Hills. <связывая> так, доберитесь до дома. Окей. О! <связывая> Дэви. Дэви же его, да, зовут? Поедем на твоей тачили. Ничего, что если я ее поцарапаю там немножко, разобью. Да, boss, like Или you, еще чего. Так. Едем, короче. Срезаем. Муха еще летает, достала. Опа. Это все из-за мухи. Это все из-за мухи, Дэви. Я врезался. Да какая это. то Та Какая приставучая муха. Сейчас минутку, гадик. <связывающий> Не убил, промазал. <связывающий> Все, расступились, короче, я еду. Я так уже опаздываю, наверное. И же тоже, наверное, время поджимает. Да. Окей. он что я жив. И да блин, а че ее так резко заносит-то? Я вообще не понимаю. Вроде как бы, блин, не такая уж и спортивная тачка, что-то. Смотри, бибела как просто в поворот ее заносит на заднице. Ссор, чувак. Я тебя навещу потом в больничке. Да, я, я если честно, не хотел, как бы, блин, э, допустим, типа по сюжетку, по сюжетке идти, да? Ой, текстуры опять пропали. По сюжетке типа идти. Вот. Ну, видишь, тут само как-то. Тут как-то само. Так, погоди. Оп. Херня какая-то Это здесь? Дэви, последние несколько недель они снимали здесь реальных сучек из предместия Это точно не наш клиент Черт. Правда что ли? Я позвоню Стиву что то там какую-то порнуху снимать? Это не тот дом И мужик не тот так, так, так, так, а вы точно не хотите его замочить? Мочить мы будем только того, кого нужно. Давай другой адрес. Вы точно не хотите его замочить. Эй, ты кофе хочешь? Пытайте мистер К. Это был не тот изображенец, надо узнать у мистера К. другой адрес. Выберите инструмент и займись им. С чего начнем, дрожак? Погодите, о чем это вы говорите? Не тот? Нет? Да кто же вам нужен? Скажи, чего ты хочешь. Пожалуйста, посмотри на меня. Пожалуйста. Окей, так, используйте взад и кнопку правую мыши, чтобы выбрать оружие для пытки. Окей, смотри, здесь у нас есть и канистра, и плоскогубцы, <laughs> разводной ключ, know, короче. Жесть. Давай. Давай. По, ста по, этого, по стандарту, да? Электрошок. No, no, no. <laughs> Включить эту штуку. Удерживать, чтобы установить э, левый зажим. Опа! No, no, no. Хопа! Хопа! Хоп! Хоп! Таски в тиски, хазаски в тиски. Опа. Опа! No, no, no. oh, oh, oh, oh, oh. Чтобы дать искрующую! Погоди-ка! Ух ты, нифига. что страшно, да? Тр нифига себе, искра, да, такой? <плёк> <плёк> Жесть. Видел его рожа? <плёк> Мистер Филлипс, спросите у него про Тахира Джованна. <плёк> что же вы сразу не сказали? Тахира я знаю. Оставил ему домашний кинотеатр. Он живет в Чумаше, прямо на западном шоссе. Ну вот, совсем не сложно, правда же, а? Запомнили? Слышали, что он сказал? Он живет в Чумаше. Эх, не дал кофе попить, Чумаше. Машину поведешь ты. Не забывай, терроризм не дремлет. Вот козел. Блин, не дал кофе, да, допить? пить Пипец, блин, вот у них да привычка, смотри, они просто возле кафе такие раз и просто такой взял, попил такой, бросил, короче, эту застрянуло, да, все, пипец. Но у них в принципе да уборщики, наверное, убираются, видишь, город, и все равно как бы как чистый, да. Даже несмотря на то, что мы уже второй раз, да, по-моему, встречаем, что кофе просто бросают. Так so что, like like mm. so right. у уборщиков здесь есть getting you along? Не обращать внимания, ну, вы уже, наверное, привыкли к моему вождению, поэтому... Все, все ништяк. Это, это, это, это все машина, это все машина, это не я. Я вожу нормально, это все машина неудобная. далее неудобные. Руль неудобный. Смотри, we'll anyway. oh, so она на шоссе yeah. она разгоняется нехило, да? Вот это точила? В принципе, как бы. Все приехали. Что там за собака скулила? Все приехали. Нус. С чемоданчиком. Подойдет. Uh... Так. А, мы будем убивать? Узнаем, кого мы ищем. Yeah, да, нам понадобится описание цели. Yeah. Uh... Ага, uh... Be... я разберусь. Oh, Подготовила. No, no, нет, please, нет, please, пожалуйста, я расскажу все, что вы хотите узнать. Oh, Займись им. Нет, не надо. Блин, с другой стороны чувака-то жалко, да? Ну ладно. Давай-ка. Бесплатная стоматология, видишь, как тебе повезло. У меня отличные зубы. Они, они стерильные. По часовой стрелке шатать. а ладно, нифига. ё-моё тебе придется забыть о стейках на некоторое время. У ж самому зубы заболели. Алло, фу фу. что он там так сказал. Че, может еще один? Блин, а зачем передний-то зуб? Зачем передний-то зуб? Можно было где-нибудь там, а? чтоб Now не видно было. Я был готов говорить. Полтора месяца назад, когда меня похитили, этого мы и боялись. А сейчас я настроен сотрудничать. Расскажи нам про этого человека, как он выглядит. Среднее сложения, средний рост, средний возраст. Ну да, ну да. Похоже, что ты что-то скрываешь. Средний рост, средняя комплекция, э, смуглый, в конце концов, это чертов азер... азербайджанец. Это хватит? Блин, ну что-то немного. Среднее телосложение. Мы в эфире. Так, это не он. Видишь кого-нибудь, похожего на зербаченца? Откуда я знаю? Может, ты сам зербаченцев. На кого они похожи? Но они у восточной внешности. Тут половина жителей с востока. Все потому, что мы свергли шаха. Ну вот это... да? Среднее, Средний. Да? Да блин, их столько, смотри, их много. Их много здесь. Вон там еще какие-то. Их много. Вот этот похож. <laughs> так, выберите Тревора. Так, не пойдет, приятель. Черт, черт! Надо подумать, он! Бздый! Извините, опоздал, Тревор, выдай ему еще э, участнику, нашему участнику приз. Так, а чего мы еще не пробовали? Давай-ка, наверное... Вот этим? <соединяющие> Пошла тяжелая артиллерия в ход. Ударить разводным ключом. Ооо, поколение-то, поколено! Ну и что ты нам скажешь, а? Или Трейф опять должен тебя рас... растормошить? Пожалуйста, не надо! Нет-нет, у него борода У него есть борода, густая борода Мне кажется, ты выдумываешь Нет-нет, правда, да, серьезно Я правда говорю Есть там густые борода? Потому что это все, что он знает, мистер К Наверное, проще всего всадить в информатора пару пуль А на чумаши бич произвести авиаудар Так, давай гляди в прицел Так, борода Блин, нет, это не то Тут бороды нет если только... Ну, по крайней мере, на лице бороды нет Так, борода, вот Начнем с уровня гнома Будем двигаться по нисходящей, пока Тут полно бород, Войну славится крошечными бородками Блин, я же говорил, я же говорил Черт Вон борода Вот борода Вон борода Все бородатые, короче Все бородатые да я выбрал Тревора, чё Я смотрю, ты не очень-то торопишься выдавать информацию. У него... у него борода. Курит. Дымит, как сраный паровоз. Но ну, не знаю, Тревор, ещё разок давай. Так, на всякий случай. Ага, курит он. Это все, что я знаю. Так. Ну, мы не пробовали еще. Вот этим. Дружище, тебе на... не на что жаловаться, тут все законно все это пытка вот что это такое я же захлебнусь у меня во рту кровь ща промоем я думал за яйца сейчас вот Садись. мучитель я захлебнусь Сейчас мы тебя промоем короче у тебя во рту кровь сейчас промоем Пей, родной, пей. Поднимайся. Офигеть, у него там сердце просто фигачит. <говорит> ну что, он достаточно сделал для национальной безопасности. Погоди, он что, сдох? Сделать укол. Просыпайся, Соня. Я еще здесь. Нифига себе. Шприцом просто смотри. такой звук. Мистер Кей. Я больше ничего не знаю, пожалуйста, мистер Кей. Тихо, тихо. Все в порядке. Он, он без конца смотрит Редвуд, и он левша. Чего? Он без конца смотрит, и он левша. А, понятно. Бородатый курильщик есть? Нам нужен парень, который курит одну-две пачки в день Сигареты Редвуд. Спасибо, мистер Кей Стив говорит, что парень курит Редвуд. И его убьют не сигареты, а парни, который ставит предупреждение на пачке И он левша О, я должен убить человека, потому что у него борода Сигарета, и он левша так, погоди, а, левша, левша, левша, это у нас, это правой рукой, да, если, это получается как зеркальное отражение, да, правая рука, окей, правая рука Вот левша, смотри, я, я говорю, вот, вот, вот, я, я тебе говорю, я просто тебе кричу Так, о, я кого-то вижу, он соответствует описанию Ага, подходит под описание У меня хорошее предчувствие Ну, насколько оно вообще может быть хорошим, когда пытаешься завалить какого-нибудь... Какого Я стреляю Дэви, один есть Определенный левша курит идут бородатый И, возможно, азербайджанец Или когда-то им был Сойдет, Стив, готово и на этом все, друзья мои Вы оба молодцы Ну вот теперь меня ждет матч в ракетбол, Тревор я бы хотел, чтобы ты позаботился, а мистер К И что я должен делать с этим мудаком? Скажем так, он уже нам не пригодится Нет, пожалуйста, не надо Заткнись Вот умница А, он отключил, я думал, он сдох Давай, пошли Куда ты меня ведешь? Давай, блин, пошли, эти долбаные чунуши Мне не указ Тогда зачем ты меня пытал? Хватит этих долбанных вопросов. Вставай, пошли. Давай поднимайся этим, по этим сраным ступеням. Да твою мать! Вставай, пошли. Так тебе нужен самолет. Ясно? Поехали в аэропорт. Надо присягнуться. Так. Чего? Езжайте в аэропорт. Смотри, смотри, от тревер я так понял, его хочет, это, не убить, а спасти, короче. Я так понял, э -э, ФБР намекнул ему, что, типа, он нам больше не нужен, его надо убрать. Вот. Эй, как твой рот? Боли? Говорить можешь? Более-менее. Справишься? Я хочу домой к своей семье. Не-не-не, у тебя нет дома, нет семьи, с этим дерьмом покончено. Есть, они в Морнингуде, и я их очень люблю. Нет, это все в прошлом, теперь ты вне системы, ты невидимка. Отвези меня домой! Я отвезу тебя в ты сядешь в самолет, Улетишь из страны, передашь послание всему миру. Нет у меня никакого послания. Ты ходячий рекламопыток. Реклама? Прессы и правительство хотят убедить нас, что пытки — вещь необходимая. Якобы они помогают получить информацию, разве мы получили от тебя какую-нибудь информацию? Я бы и так рассказал все, что знал. Именно! Пытки должны тому, кто пытает, или тому, который отдает приказ пытать. И чего уж там люди пытают ради получения удовольствия? Для получения информации пытки не годятся. У меня голова идет кругом. Иногда ты пытаешься, потому что их жертве это нравится, но только за большие деньги. Подъезжаем. Меня вот никто в аэропорт не отвозит. Все, приехали, вылазь. Мы на месте. Беги. Ты свободен но здесь моя семья скорее всего они тебя и выдали ясно в общем никому больше не доверяй теперь ты один-одиножник правда да правда теперь вали. вымытайся давай а люди такие сидят с похер он себя добил короче он себя там добил ну смотри, Тревор, блин, Тревор все равно, в принципе, хоть он, знаешь, и пытал до этого чувака, но Тревор, в принципе, все равно добряк, да? Тревор все равно молодец. Он пытал, потому что у него нет выбора, в принципе, да? Он все надеется, что правительство, короче, поможет с освобождением Бреда, поэтому... Ему и ему приходится получать вот эти вот, ну, выполнять вот эти вот грязные поручения. Я думаю, так бы, блин, Тревор бы хрен бы начал пытать. Хотя фиг знает. Кто, кто, кто знает, да? Так, погоди, у меня что-то блинкнуло. У меня что-то там... Тревор, ты еще не нашел того паразита? Время, деньги. А, блин, точняк, я запамятовал, извини. Э -э, Ральф Островский. Я помню, помню все. Блин, а что мне так подгружается-то долго? Я помню, помню. Блин, это слишком. Это искать, это то же самое, знаешь, как и э -э, части инопланетового корабля искать. слишком муторно. Наверное, заниматься этим не будем. Так, погоди. Я приехал, короче, на жатву. Хочу попробовать жатву. Давай еще раз. Во! Смотри, заработал. Классная э, э, штука, я, чувак. Эй, эй, э, что это мудак? Я, что что за мудак? Я, что, что за дела кореш? Ты делаешь, что здесь, ты здесь делаешь, чего? Это ты, ты мне? тебе тиви, пидор чего? Я с тобой разговариваю, <голов2> беда. Ты, ты что, меня не слышишь? Да, мне это надоело. Я, я не... Чего? Юридически, <голов2> если нет пенетрации, то нет и секса. О, а, а, черт! Бэн падла. 30 членов банды. Ага. Ну, сейчас я... сейчас я над вами оторвусь. Вы в прошлый раз, короче, меня тут... Куматозили, куматозили меня тут в прошлый раз. Теперь моя очередь, мать вашу. Теперь, теперь это я оторвусь. Теперь-то я оторвусь, мать ваша. Ой, что-то рвануло, погоди. А что взорвалось-то? О, да ладно, он с ракетинсы керачил? Я думаю, что, что, что рвануло-то? Сверху-то никого нет. Так, сколько мне надо? 13. Я 13 убил, мне на 30 членов банды надо убить. о, -о, -о, -о! Что? Это? Сдохни, сдохни. Давай, давай, давай, перезаряжай, тревор. А ты еще. Я еще и стреляю, да, походу? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще машина едет. А кто там? Так, я 20... 22 замочил. Я думаю, справимся. Давай, давай, давай, давай, речь там сверху наверное. а вот вот и где хорошо хорошечно сзади сзади сзади все все четко о еще то, да завтра. Завозадр... Стой. стой вот это было близко еще та тачка а или это старая тачка та тачка не едет это старая тачка походу да? Там, а, вон, смотри, наверху, сколько их. Как арбузики полопались. Кто, кто, кто, кто, кто? Блин, еще тачка, смотри, откуда прилетела. А там на трамвае, что ли, ко мне едут? Все, четко. Все четко. Наконец-то мы справились с этой жатвой Так, а патроны мне здесь не собрать, да? У них тачки такие почти одинаковые у всех, да? Ну почти А где моя? А куда мою тачку дели? А чего у меня грузовик-то так перевернут? А ты че? Что это с ним? Э, кто постарался? кто постарался, мать вашу. <смех> Что это? <смех> Ладно, друзья. Вот, на этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий. Всем пока.